Это все важное в этом новом обновлении. Если вы не знаете, как включить бету, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, до свидания. Наконец покончил с этим ужасным видео по бете. с этим. У нас не так много времени. Что надо Все это о доставке Мы не можем сделать это Площадь полна людьми Когда зачистит все там Идиот Что вам нужно? Где лидер цилиндров? Эй, hey, что ты сейчас сказал? Ай! Oh, hey. ты, кусок. ты кусок! Брайан, Ау. квартира! Брайан, Готовься умереть! Ау. Остановись, прошу, стоп! Стоп! Не трогай меня. Нет. No. Что за... Ха-ха-ха, как ha -ha -ха. тебе мой? Like? Что? Пожалуйста. No. Где лидер цилиндра? Ладно, я My скажу тебе. Он... Цилиндровая улица, 308, в гигантском здании. Дерьмо, черт. Босс, послушай, кто-то идет за тобой. Нам нужно уходить отсюда. Что? Кто-то идет убить тебя. Что ж, почему ты не делаешь то, за что я тебе плачу, и не берешься за него? Сэр, вы не понимаете, этот парень реальная угроза. Как насчет того, что я просто беру пушку и позабочусь о нем? Босс. Вы не понимаете, насколько силен этот человек. Вот и все. Что? Че звездочка РТ? Эй, босс, что вы делаете? Босс, отойдите, я слышу кого-то снаружи Открой дверь Что? Открой дверь Быстро бери пушку Прошу не двинь. Что происходит? Нет. Заводи вертолет, живо. Быстрее, просто улетай. Не могу, пропеллеры еще не разогнались. Босс, садитесь. Взлетай. Сделай что-нибудь. Живо. Вот Бэйл. Это же полковник Сандерс. Нет, это парень из рекламы зубной пасты. Возможно, он бежит от одного из десяти врачей, которому не понравилась зубная паста. Чувак, какая клевая вечеринка. Где лидер цилиндров? Охрана? Нет, вы можете постоять за себя. Ты прав, давай преподнесем ему урок. Oh no! Ah, ow! I found oh. you. Oh, умереть. Ah. Ah, ah, ah. What the please? Ah. ah. Прошу, не надо. Прошу. <решил> вот Бэйл. Готовься умереть. Что <решил> это? Что вам нужно босс пришли сюда вертолет прямо сейчас куда в отель цилиндров на нет не меня идиоты он в другой комнате Остановись, прошу, стоп. Чувак, надеюсь, с боссом все в порядке. Эй, hands up, what Поднимайся сюда, ты идиот! Единственный способ выбраться отсюда ⁇ это если вы сбежите одновременно. Верь мне. Насчет 3. 1, 2, 3. Боже милосердный. Давай ты, идиот, увидь. Идиот. <звы> так держит, босс, вы сделали это. Эмм, <звы> что вы там делаете? Также на фоне будет играть музыка из Терминатора. Скачайте этот мод по ссылке в описании. Итак, звучка получилось бомбезный, как я думаю. Ну, это все еще не предел, потому что мне пора переделать это в Мавай. Ч ⁇ -то там.